2016 год и проект Устава городского округа Мытищи. Итак, все за собравшиеся зарегистрировались. Спасибо всем, кто принимает участие в наших публичных слушаниях. Поэтому, уважаемые товарищи, еще раз хочу напомнить, сегодня мы проводим слушание по проекту бюджета городского округа Мытищи на 2016 год и плановый период 17 18 годов и по проекту устава городского округа Мытищи. а также в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева сегодня по окончанию публичных слушаний глава мытищинского муниципального района Виктор Сергеевич Азаров проведет встречу с жителями района на которой он проинформирует о выполнении задач 2016-2015 года и ответить на те вопросы, которые поступят. Поэтому, уважаемые присутствующие, у кого будут вопросы в голове, просим вас в ходе проведения публичных слушаний подавать в письменном виде через секретариат, который находит и организует свою работу здесь, либо записываться для выступления. Итак, уважаемые присутствующие, прежде чем приступить к обсуждению рассматриваемых вопросов, нам необходимо утвердить регламент нашей работы. Есть следующее предложение. Для выступления по проекту бюджета городского округа мытищи предоставить до 15 минут. Для выступления о прогнозе социально-экономического развития городского округа мытищи предоставить до 15 минут. Для информации о заключении по проекту бюджета городского округа мытище представителями председателю контрольно-счетной палаты. Для выступления от депутатской комиссии совета депутатов до 10 минут для выступления участников слушаний до 3 минут и для выступления в трене до 2 минут для выступления по проекту устава городского округа Мытищи до 10 минут для выступления от депутатской комиссии до 3 минут и для выступления участников слушаний тоже аналогично до 3 минут и выступления в трене до 2 минут Какие-либо предложения, уточнения предложенному регламенту работы у присутствующих будут? Пожалуйста, Виктор Павлович. Что вы просите? Пожалуйста, для выступления для депутатской комиссии по вопросу бюджету до 15 минут. Других предложений не будет, уважаемые присутствующие? Если других предложений нет, есть предложение данный регламент работы утвердить. Как я уже сказал, если в ходе обсуждения проекта бюджета и проекта устава городского округа Мытища будут поступать вопросы, эти вопросы передавать в секретариат наших публичных слушаний, для потом для их обсуждения и ответа. Итак, если других предложений не поступило, есть предложение приступить к нашей работе. И слово для выступления по проекту бюджета городского округа Мытища на 16-й плановый период 17 18 годов. Предоставляется заместителю главы администрации Матишинского района, начальнику финансового управления Шутовской Ирине Владимировне. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Добрый вечер, уважаемые участники подчинных слушаний. Вашему вниманию представляется основной финансовый документ. Проект бюджета городского округа Матищи на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов особенности данного финансового документа в том, что он объединяет бюджеты всех муниципальных образований, ранее функционировавших как самостоятельные административные единицы. Единый бюджет позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее важных направлениях развития территории, обеспечит эффективное исполнение муниципальных программ. Проект бюджета подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе прогноза социально-экономического развития и основных направлений бюджетной и налоговой политики. Бюджет городского округа Мытищи сформирован на три года, на 2016 год, очередной финансовый год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Бюджет округа на 2016 год запланирован по доходам в сумме 8 миллиардов 966,1 миллионов рублей. По расходам в сумме 9 миллиардов 280 миллионов рублей. Дефицит бюджета составляет 234,7 миллионов рублей. Параметры бюджета городского округа Матищи на плановый период 2017-2018 годов представлены на слайде. В общем объеме доходов бюджета на 2016 год налоговые и неналоговые доходы планируются в сумме 5 миллиардов 969,1 миллионов рублей. Безвозмездные поступления 2 миллиарда 997 миллионов рублей. Из них налоговые доходы составляют 44,7%, неналоговые 21,9%, безвозмездные поступления 33,4%. Налоговые и неналоговые доходы бюджета на плановый период 2017 года прогнозируются на уровне 2016 доходы 2018 года с умеренным увеличением по сравнении с предыдущим годом. Безвозмездные поступления определены согласно проекту закона о бюджете Московской области на 2016 и плановый период 2017-2018 годов. Расчет объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Матищи на 2016 год – на основании действующих нормативов отчислений в бюджет округа, а также ожидаемые оценки поступлений соответствующих доходов с учетом развития налогового потенциала и предложений главных администраторов доходных источников о прогнозе поступления доходов. Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2016 году занимает земельный налог – 29,6%, прогнозное поступление которого Планированы в сумме 1 миллиард 766,3 миллионов рублей. По-прежнему одним из крупнейших доходных источников района является налог на доходы физических лиц. прогнозные поступления, которого составляют 21,1% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. И предусмотрены в сумме 1 миллиард 259,3 миллионов рублей доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности, предусмотрены в размере 1 миллиард 606,8 миллионов рублей, или 26,9% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. крупнейшим источником из них являются доходы от сдачи в аренду земельных участков и составляют 1 миллиард 400 миллионов рублей. налоги на совокупный доход составляют 12% налоговых и неналоговых доходов. Прогнозные поступления по ним запланированы в сумме 715,3 миллионов рублей. Налог на имущество физических лиц предусмотрен в размере 203 миллиона рублей. Прочие неналоговые доходы запланированы в сумме 297,3 миллионов рублей. Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Мутищи, определен в виде субвенций, планируется в 2016 году в размере 2 миллиарда 997 миллионов рублей. Общий объем расходов бюджета городского уряда 2016 год планируется в сумме 9 миллиардов 280 миллионов рублей. При планировании трехлетнего бюджета учтены следующие принципы. Бюджет является программным. В рамках муниципальных программ запланировано 9 миллиардов 63,7 миллионов рублей, что составляет 98,5% от общего объема расхода. Сохраняются приоритеты использования бюджетных средств, сложившиеся в предыдущие годы в рамках консолидированного бюджета Мутишинского муниципального района. Ключевым приоритетом бюджета является безусловное выполнение всех принятых обязательств. Структура расходной части бюджета на 2016 год представлена вашему вниманию на слайде. Социальная сфера остается приоритетным направлением расхода. Расходы на нее составят 5 ,864 миллиардов 864,3 млн. рублей. Распределение расходов по отраслям указано на слайде. Наибольший удельный вес составляют расходы на образование. В 2016 году на данную отрасль предусмотрено 4 миллиарда 255 миллионов рублей. Запланированный объем средств будет направлен как на обеспечение деятельности образовательных учреждений, так и на строительство новых. В 2016 году 178,4 миллионов рублей за счет средств местного бюджета запланировано на инвестиции в объекты образования, в том числе 150 4 миллионов рублей предусмотрено на строительство школы 19, на строительство пристройки к школе номер 12 микрорайона Дружба запланировано 10. На реконструкцию здания под размещение США на тысячу мест по адресу Новоинтишинский проспект 4,18 миллионов рублей. Расходы на культуру и Книмацию. Кинематизм... В очередном году определены в сумме 541,8 миллионов рублей. В том числе 64,8 миллионов рублей запланировано на строительство ДК Марфина. На развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Матище в бюджете предусмотрено 652,8 миллионов рублей. В том числе 257,1 миллионов рублей на капитальные вложения в спортивный объекты. Из них на перереконструкцию реконструкцию учебно-тренировочного комплекса, спорткомплекса Дружба 80 миллионов, на обустройство велосипедных дорожек вдоль берегов реки Яуза 60 миллионов. На строительство стадиона в 25-м микрорайоне 57,8 миллионов рублей. На строительство ФОП село Марфина 50 миллионов рублей. На строительство спортивной площадки и модернизацию стадиона села Марфина 9,3 миллионов рублей. По разделу ⁇ Национальная экономика ⁇ в 2016 году запланировано 1 миллиард половиной миллионов рублей. 89,1% в этих расходах занимают расходы на дорожное хозяйство. Из них на пир, строительство, и реконструкцию транспортной развязки, улица Благовещенская, улица Юбилейная, улица Троицкая предусмотрено в 2016 году 125,1 миллионов рублей. На ремонт дорог Мостров городского округа 276,6 миллионов рублей. На содержание объектов дорожно-мостового хозяйства и приведение внутриквартальных территорий в нормативное состояние запланировано 314,1 миллионов рублей. По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году предусмотрено На благоустройство парков, содержание зеленых насаждений, территории общего пользования, содержание территорий кладбищ и мест захоронения, на организацию уличного освещения городского округа и иные мероприятия в сфере благоустройства предусмотрено в 2016 году 745,5 миллионов рублей. В рамках раздела Коммунальное хозяйство запланировано 235,4 миллионов рублей, в том числе 168,4 миллионов рублей на строительство, реконструкцию объектов, водоснабжения и водоотведения, а также модернизацию сетей и объектов теплоснабжения. Расходы на социальную политику в 2016 году предусмотрены в сумме 288,5 миллионов рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов по данному разделу составляет расходы на социальное обеспечение населения. в рамках мероприятий по социальному обеспечению в сумме 152,8 миллионов рублей. Запланированы расходы на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на обеспечение жильем молодых семей, на выплаты почетным гражданам округа и дополнительные меры социальной поддержки жителей округа. По разделу охрана семьи и детства 115,5 миллионов рублей будут направлены на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях дошкольного образования и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечений без попечения родителей. С учетом запланированного привлечения и погашения обязательств, объем муниципального долга городского округа Матищи по состоянию на 1 января 2016 года составит 788,5 миллионов рублей. Из них муниципальные гарантии 173 миллионов рублей. Прогнозируемый объем привлечения средств в 2016 году запланирован в сумме 350 миллионов рублей. Прогнозируемый объем погашения составит 395,6 миллионов рублей. Из них по гарантиям 96,3 миллионов рублей. Таким образом, верхний предел муниципального долга городского округа Матищи по состоянию на 1 января 2017 года будет составлять 742,9 миллионов рублей. Бюджет городского округа Мутищи спрогнозирован с учетом предложений каждого из трех поселений, входивших в состав Мутищенского муниципального района. Спасибо, Ирина Владимировна, уважаемые товарищи, вопросы к докладчику будут. Если будут вопросы, прошу, еще раз напоминаю, подавать через секретариат письменного видео.